б твою мать. Бать, что это нахуй? Это мой.. О боже, я понял, Сука! Не подходи к нам! Сука, я тебе говорю, страна Япония чудес. Твокакая. Япония это... страна. Страна Япония чудес! Япония страна чудес, хотел сказать. Сатана! Дай иди нахуй! Иди. А это точно сатана? Ну это, наверное, блять, это... Небрачный сын сатаны. Пророк сатаны. <связывая> <связывая> а теперь выбирайте, что лучше. Небрачный сын сатаны или пророк сатаны. Надо собрать теперь все эти. Ну это без проблем, соберем. <связывая> Смотря как. <Нас> бы штатами, <связывая> <связывая> Я не могу, нахуй это пиздец. Ты не отбрасываешь никакой Ты видел, что это было сейчас? Канон, канон! Я прочитал как канон, блять. Канон! фотокамера канон. канона? Ева, вот канон, канон появился, канон! на фотокабера канала сейчас фоткаем с я хуй буду коробо перво пошел второй на проходим <соц> <соц> <соц> <соц> <Второй. соц> <соц> Смотри. Сука, не могу, это пиздец. Сверхвыше пиздец. Нет, я умираю. Оо, ебать, тут сатана переборщила. Ой, блядь, ну нахуй я валю. Нас залетел. Он там будет пять минут спускаться, потому что ты видео какое? Ебануться, блядь. Блять, как неприлично было, нравится. сука. Питер, кажется, не в игру попали. Мне кажется, это думс. С мушкетами. Это гранаты думс, думс, думс, думс, я сука, полечу, дуру, блять, не пойду. О, прям чё, я приду в лаву, и эта штука появилась? Сука, что мы закончили? Сука закончили, да? Сука, закрой рот динозавр! Блять! Сука, блять! Ой, блять! Какого хуя было сейчас? О! Сука! Вот ты, сука! Да, члена! У меня ноль жизни. Я сейчас умру, блять, не брел ты главное живи, ты главное живи сейчас, а потом умери я сука на патроны Экономики, блядь аромат экономика, ага, ага Для чего ты, ага